Луна Нового. Отделка стен с эффектом разноцветных светоотражающих кристаллов, с шероховатой фактурой для внутренних работ. Очень удобная и несложная в использовании отделка позволяет легко декорировать поверхности. В качестве основы рекомендуется нанести интерьерную матовую краску, колерованную выбранный цвет. Веер марка насчитывает более 1200 оттенков. После полного высыхания основы нанести декоративную краску луна-нуова при необходимости разбавленную водой максимум на 15% при помощи кисти, формируя песок в хаотичный рисунок. В зависимости от желаемого эффекта возможно нанесение одного или нескольких слоев материала. Луна-нуова подойдет практически в любой стиль интерьера.